Здравствуйте, друзья! На связи Максим Кузнецов и сегодня хочу вам рассказать и показать свои результаты в проекте EvoExpert. В данном проекте я зарабатываю уже чуть более двух месяцев. Если вы не видели мой первый видеообзор данного проекта, который я снимал 2 мая, то переходите по ссылочке, которая сейчас появится в верхнем правом углу и смотрите его. Если же ссылочка не появилась, то в описании к данному видео э, все будет подробно описано и там. Можете найти этот видеоролик. Но а в этом видео я расскажу, откуда же все-таки берутся деньги в проекте и каких результатов можно достичь. Но чтобы продолжить, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, ведь я снимаю только реальные обзоры проектов, которые платят и на которых мы можем хорошо зарабатывать. Так что подпишись и не пропустишь ни одного моего ролика. Едем дальше. Ну что же, отвечу на самый часто задаваемый вопрос, откуда проект EvoExpert берет деньги, откуда постоянный рост монеты, за счет чего мы получаем свои проценты по депонированию. Друзья, на самом деле ответ очень простой и нам нужно заглянуть в раздел рекламодателям на сайте проекта. Вот сюда. Что же мы видим? А здесь расписана абсолютно вся информация о этом продукте, который предоставляет проект EvoExpert. Это маркетинговые исследования. Это нужно компаниям различным, чтобы получать актуальную и максимально честную информацию о своем продукте, о его популярности или наоборот о его непопулярности, о своей целевой аудитории в целом. Фирмы получают ответы и уже на основе этих ответов компания примет решение дальнейшее, как им развиваться, как им двигаться, может быть улучшаться, может оставаться на том же высоком уровне. Но в любом случае это всем выгодно. Все понимают, что от этого зависит рост и масштабирование тех самых компаний. К тому же, как мы видим, эта опция не бесплатная. Компании платят за эти анкетирования деньги. Минимальная стоимость – это 500 евро, это за составление персонального опросника. И минимальный заказ здесь от 2000 евро. И, соответственно, с этих денег мы получаем свои дивиденды. Вот так вот все довольно-таки просто. Как мы видим, с проектом уже сотрудничают десятки компаний, хотя на старте их было всего 4 штуки. Мы даже можем перейти на каждый из этих брендов и убедиться – что все эти компании реальные и не фейки. Можно ознакомиться с их продуктами. На сегодняшний день на площадке EvoExpert зарегистрировано более 130 тысяч человек. Вот и скажите мне, пожалуйста, если бы вы были производителем какой, производили какой-либо продукт, то вам интересно было получить эти 130 тысяч клиентов? Думаю, вы все ответите, конечно же, да. А для такого топового проекта, как Evo, поднять планку до 1 миллиона, это не проблема, и все больше и больше брендов приглядываются к проекту и выходят на сотрудничество для улучшения своих бизнесов. Вот вам и ответ на вопрос, чем больше рекламодателей, тем выше курс монеты эво а на сегодня курс составляет уже 1 доллар 25 центов. К тому же разработчики прогнозируют уже к концу 2020 года курс будет в районе 5 долларов, а это очень и очень круто, друзья. Поэтому всем рекомендую разобраться и начать зарабатывать здесь вместе со мной. Едем дальше. Какие же результаты здесь у меня и каких результатов может добиться каждый из вас? Сейчас все посмотрим. Итак, друзья, перехожу в свой кабинет и рассказываю. За два месяца мне удалось собрать команду в 263 человека. Это те люди, кто вместе со мной уже получает денежки, запросы и проценты со своих депозитов. Кто-то работает без вложений, кто-то инвестирует, получает пассивный доход на депонирование до 30% за 3 месяца и плюс 5% на росте монеты каждый месяц. Для самых быстрых, кто примет быстрое решение справа вверху, сейчас выйдет ссылка с видеоинструкцией, как зарегистрироваться в проекте Эксперт. Ловите. А мы едем дальше и видим статистику моего личного заработка за все время работы в проекте и по месяцам отдельно. К тому же можно посмотреть, сколько заработал лично я с опросов и с депозита, а также сколько составил мой заработок с партнеров. Здесь очень важно. С партнеров в первой линии мы получаем 50% заработка нашего личного приглашенного партнера. Это очень просто, просто как какой-то космос. Кстати, уже в текущем месяце по статистике заработок по партнерке уже обгоняет мой личный доход. Ну, а личный доход за все время 262 евро, доход с команды 170 евро, оборот команды более 1300 евро. И общий доход за 2 месяца более 400 евро, а это примерно 450 долларов. Конечно же, это не бомбический результат, но 200 баксов это примерно 14 тысяч рублей просто на изи. Ну а дальше еще больше, ребят. Площадка не стоит на месте и внедряет постоянно что-то новое, новые инструменты, акции и тому подобное. Недавно проект предоставил всем участникам возможность получать прибыль с высокодоходного инструмента монетка Ева Альфа. Но о ней будет информации в следующих моих видео. Так что не забудь подписаться на мой канал и нажать колокольчик. Это все в комплексе доказывает и показывает, что проект EvoExpert реально крутой и людям очень легко заходит, так как в проекте всем можно зарабатывать и тем, кто не желает вкладываться, и тем, кто имеет возможность инвестировать от 30 долларов. Скажу сразу, что у тех, кто имеет возможность проинвестировать хотя бы 30 баксов в проект, те зарабатывают, зарабатывают на опросах в 6 раз больше, чем те, кто работает без вложений. Кстати, 9 июля исполняется 4 месяца. Вот начало работы платформы EvoExpert. В честь дня рождения проекта активируется акция на условиях, которые еще не было в проекте. Срок действия с 3 июля по 9 июля. Условия акции. Первое. Во время действия акции получи плюс 120% к сумме при депонировании в EvoExpert от стоева одним зачислением с основного счета. И второе. Получи плюс 120% к каждой сумме при депонировании в EvoExpert с бонусного счета в период акции уже от 30 евро. Это просто обалденно, друзья. Ну а если вы смотрите данный ролик уже после проведения данной акции, то скорее подпишитесь на мой телеграм-чат. По данному проекту, в котором я помогаю всем новичкам, выкладываю актуальную информацию по новым инструментам от Эксперт, по их свежим проводимым акциям, а также все свои выплаты и выплаты моих партнеров, все показываю, скрины прилагаю. Все ссылочки будут под данным видео, поэтому подписывайтесь обязательно на эту группу. Ну вот и все, друзья. Вот такие вот хорошие новости. Присоединяйтесь в мои команды. И давайте зарабатывать вместе. Всем пока!